Интерактивный спектакль представит стилии креативных индустрий. Идея совместить технические возможности и творчество студентов была несколько лет. Проект представит возможность переместить человека из реального в виртуальный мир с помощью VR-технологий. Также в постановке будет живая музыка и экраны инсталляции, которые помогут создать уникальную атмосферу и погрузиться в историю. Общение со студентами и вот многолетняя наша творческая совместная работа, Наверное, привела к той идее, что пора уже замахнуться на какой-то конкретный проект и пустить наш творческий поток уже в какое-то русло. Эта история основана на реальных событиях. Постановка расскажет о любви, предательстве и трагичной судьбе героя. В центре сюжета выдающийся художник Николай Фешин. Он 12 лет преподавал в Казанском художественном училище и прославился на весь мир благодаря своему творчеству. Был удивительным и талантливым человеком, жизнь которого обязана быть в центре внимания. Но когда я э, прочитал сценарий, когда я стал изучать историю вообще полностью, и для меня, честно говоря, вот этот вот процесс и то, что я играю, то, что я даже не играю, то, что я проживаю в этой постановке, оно для меня очень близко оказалось. Медиа-перформанс – это большой эксперимент того, как человек сегодня погружается в информационную среду и управляет своим вниманием. Это идея того, как сделать медиа-пространство для отдыха, где человек может восстановить свои силы и полностью погрузиться в историю. Дело в том, что современные зрители и тем более молодой зритель воспринимает информацию очень фрагментарно очень недолго удерживая внимание и когда мы сооружали весь наш этот проект мы думали о том как сделать его удобным для восприятия поэтому долго зритель не останавливается на каком-то формате восприятия но ну, буквально несколько минут идет видео да, идет кино после этого мы оказываемся на сцене для того чтобы впечатления были другие то есть это мир вокруг там какие-то будут небольшие эксперименты, небольшие будут еще интерактивности. Невероятную документальную историю можно будет посмотреть 24 и 25 марта в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Все происходящее будет снято на VR-камеру и размещено на сайте Казанского федерального университета. Юлия Салеева, Аделина Абдрахманова, Парид Захит Углы, Универньюз.